Всем привет! Очередной совет по разработке игр. Итак, совет номер, по-моему, 6. Создайте свой игровой цикл. Игровой цикл — это серия действий, которые выполняются снова и снова на протяжении всей игры. В каждой игре есть основной цикл, который остается неизменным. Ваша цель — это разработать игровой цикл действий, который был бы увлекательным и контрастным по своей природе. Например, основной игровой цикл Skyrim, ну то, что вы сейчас в целом видите игру на экране, это Skyrim. Так вот, основной игровой цикл Skyrim включает в себя исследования, сражения, грабежи и модернизацию нового снаряжения. За каждым действием стоит разная интенсивность эмоций. Поэтому цикл остается увлекательным на протяжении сотен часов игрового процесса. Попробуйте и вы создать простой, но разнообразный игровой цикл. Заставлять игрока выполнять слишком много одних и тех же действий в игре будет очень скучно. Уж поверьте, и в такую игру долго они играть не будут. Игровой цикл Skyrim – Например, состоит всего из нескольких действий, но он остается увлекательным благодаря широкому спектру эмоций внутри цикла. Борьба кажется все время захватывающей, грабеж там, модернизация снаряжения приносит удовольствие, исследование мира и все такое. В общем, в общем игра всегда увлекательна на разных этапах игры. Ну а на сегодня все. Всем спасибо за внимание, подписываемся и подписываемся на трех каналах. Это очень важно, ребятки, очень-очень-очень важно. А это канал на Ютубе, на Рутубе и на Яндекс Дзен. Лайкаем видео, делимся видео, пишем комментарии по теме, а можно и без темы. Самое главное, чтобы было много всяких комментариев. Это помогает в продвижении видео. Ну а теперь точно все. Всем спасибо за внимание, всем пока.